Приветствую, дорогие друзья, сегодняшняя тема э, лекции э, «Каким образом, применяя современные знания и подходы э, тысячелетней истории восточной медицины, современные знания западной медицины, соединяя все воедино и э, применяя прибор Parques Медикус, можно восстанавливать не только свое здоровье, а и всю свою жизнь, включая финансовое благополучие, отношения, ну и, конечно же, здоровье. Без этого э, счастья э, не может быть. Итак, дорогие друзья, давайте вначале рассмотрим, вспомним о том, что я говорил ранее, что каждая клеточка нашего организма обладает определенной электромагнитной частотой. Каким образом это происходит? Каждая клетка имеет мембрану, и в мембране есть специальные калий-натриевые каналы, через которые по одним каналам питательные вещества в ионизированном виде поступают в клетку, с помощью которых клеточка э, питается, и через другие каналы э, продукты жизнедеятельности клетки выводятся наружу. Так вот, именно... С, э, работа этих каналов вызывает определенные волны, определенную вибрацию. Это так называемые электромагнитные волны, либо электромагнитная частота. Как я уже говорил, для каждой клеточки, для каждого органа, для с, каждой системы организма характерна определенная электромагнитная частота. И эти частоты науке известны. Э, определенные люди из научной сферы научились уже определять и не только электромагнитные частоты, присущие нашим клеткам, ведь все вокруг это электромагнитная частота, свет, звук, наши мысли и так далее. И зная эти частоты, можно соответственно влиять на каждую клеточку. Выставляя, допустим, электромагнитные частоты здоровой печени, влияя на эту печень, мы тренируем саму печень быть здоровой. Точно так же можно подходить к любому органу и системе, системе организма. Дорогие друзья, если рассматривать здоровые частоты всех органов и систем организма, окажется и это на, над этим работали ученые, такие как Рон Хаббард, Павлусенко, Игорь Иванович. Оказывается, что частоты здоровых клеток совпадают с частотами положительных эмоций, счастья, любви, гармонии и так далее. А частоты заболеваний – это более низкие частоты. На этих частотах звучат низко, низкочастотные эмоции – Страх, депрессия, боль, негатив, негативные мысли и так далее. Отсюда прослеживается пословица «лучше быть здоровым и богатым». Почему это происходит? Потому что больная клетка, звучащая на низких частотах, она э, в первую очередь э, недополучает, и это то, о чем я говорил ранее, в процессе заболевания происходит первое, это недополучение клетками кислорода. Каждая клеточка начинает задыхаться. И, в свою очередь, калинатривые каналы достаточно хорошо не работают, электромагнитная частота понижается, и, соответственно, она понижается до уровня негативных эмоций. Как это можно проследить? Допустим, при некоторых заболеваниях и вообще при всех заболеваниях, когда недостаток кислорода проявляется достаточно активно, в первую очередь страдает мозг. Мозг и сердце – это те органы, которым в первую очередь нужен кислород. При этом ну, может прослеживаться головная боль, мигрени и так далее. То есть клетки недополучают кислорода. Когда клетка недополучает кислорода, она подает сигнал – что она задыхается, и для организма это звучит как стресс, как страх. Как страх. Представьте человека, которого начинают кто-то душить. У него сразу же страх смерти, соответственно, запускаются определенные реакции организма, реакции на стресс. И это приводит к сужению сосудов, к учащенному сердцебиению. В таких случаях человек не способен и просто не может отдыхать, расслабиться, он не может спать. Когда такие механизмы происходят, вы можете пронаблюдать, что человек не может уснуть. Казалось бы, глаза закрываются, а сна нет. Дело в том, что в этом режиме организм не приспособлен спать. Соответственно, когда возникает страх, на уровне каждой клеточки, в том, числе органи... в том числе головного мозга, это запускает и негативные эмоции, которые соответствуют энергии страха. Если рассматривать энерго энергетическую структуру человека и э, вспомнить о том, что я говорил, что каждая клеточка организма обладает определенной электромагнитной частотой, и все, вся составляющая человека – это определенный набор электромагнитных частот. И если мы рассмотрим э, биополе, э, это то, о чем… Говорят метафизики, что такое биополе. Это набор электромагнитных частот, из которых состоит каждая клеточка организма. Соответственно, если все клетки здоровы, биополе может будет достаточно высокочастотное, прочное. Если же есть какие-то заболевания, соответственно, представительство этих заболеваний есть в биополе. Это то, что видят ясновидящие в виде пробоя биополя человека. Что происходит дальше? Соответственно, человек начинает привлекать, ну повторюсь, я уже говорил о том, что мы являемся либо в резонансе с чем-то, либо в диссонансе. Когда биополе человека мощное, высокочастотное, по закону резонанса к человеку привлекаются только благоприятные события благодаря которым он э, испытывает эмоции высокочастотные, любовь, гармония, счастье и так далее. И это же привлекается в его жизнь. Когда начинаются заболевания, причина заболеваний, э, очень часто являются какие-то вирусы, бактерии, грибки, простейшие. Это тоже низкочастотные э, создания. И э, в таком случае, когда биополе уже понижается по частотам до уровня негативных этих эмоций, Соответственно, в жизнь человека привлекаются негативные обстоятельства, допустим, нехватка денег, допустим, некачественные какие-то отношения, благодаря которым человек эм, начинает эм, испытывать негативные эмоции. Это напрямую, то есть, вернее, не это, а здоровье человеческого организма напрямую связано со всем происходящим вокруг. Давайте рассмотрим некоторые структуры человека. Мы опустим сегодня физическое тело, а будем говорить о тонком теле человека, о, именно об энергии. И когда мы посмотрим на такую структуру, как нервно-сосудистые пучки, нервно-сосудистые сплетения, это то же самое, что на востоке называется, например, чакрами. Если мы рассмотрим, в человеческом организме существует мощнейшее нервно-сосудистое сплетение паховой области, которое соответственно соответствует первой чакре на востоке. Нервно-сосудистое сплетение брюшной полости, солнечное сплетение, грудное сплетение – и так далее. Шишковидная железа. Это все четко соответствует определенным чакрам э, восточной медицины. Давайте теперь рассмотрим нервно-сосудистые э, каналы. Э, на востоке это называется меридианы. Из чего они состоят? Они состоят из э, артерий, э, капилляров артериальных, венозных, нерва, лимфатического... Э, Сосуда, и это то, что, переп... и, вернее, эти структуры полностью и плотно переплетают так называемые глиальные э, клетки. Это один из видов нервных клеток. И, кстати, именно эти клетки открываются на поверхность кожи в виде биологически активных точек. И влияя на те или другие биологически активные точки, мы можем влиять на органы, соответственно, которые соответствуют этим точкам. Видите, дорогие друзья, применяя знания э, современной западной э, медицины, науки, мы можем четко просмотреть параллель э, восточной медицины. Единственное, на Востоке это все завуалировали, мистифицировали, вот мы умеем на это влиять. На самом деле э, здесь все банально просто, если в этом разобраться. Применяя прибор Parkes Medicus, мы можем влиять не только на клетки физического тела, тренируя их быть здоровыми, но мы можем выставлять нервно сосудистые сплетение соответствующих органов и систем организма и влиять и на энергетику человека. Кстати, в приборе Медикус» есть специальная программа Аутотренинг, которая фактически, в которой есть такие программы, как энергобаланс, это то, что восстанавливает биополе человека, как успокоение, как энергозащита, защита биополя, восстановление биополя и так далее. Точно так же, давайте рассмотрим, дорогие друзья, Какая связь нашего энергетического тела и с физическим телом? Давайте вернемся опять же к электромагнитным частотам нервно-сосудистого сплетения. Допустим, в паховой области на востоке это первая чакра. Оказывается, что органы мочеполовой системы, электромагнитные частоты Земли, а на востоке говорят, что именно первая чакра, она ответственна за здоровье человека, это энергия Земли. Это же, это же электромагнитные частоты четко совпадают с красным цветом. Вот мы видим уже параллель красного цвета первой чакры на востоке. Если мы посмотрим вторую чакру, электромагнитные частоты оранжевого цвета, это органы брюшной полости, солнечного сплетения, на одинаковых, на те же фактически частотах звучат печень, желчный, поджелудочная, желтый цвет, ну и, соответственно, эмоции, которые человек испытывает во время там, получения денег, когда у него благополучно в финансовом плане. И зная эти методики, умея влиять, вернее, не методики, а эти факты, и мы умеем влиять на эти структуры, можно восстанавливать человека, соответственно, на всех уровнях жизни. Давайте посмотрим дальше. Грудная вернее, грудное нервно-сосудистое сплетение, органы этой области, это сердце, говорят еще сердечная чакра это любовь, состояние любви, зеленый цвет это приблизительно одни и те же электромагнитные частоты. Кстати, на Востоке, когда я обучался, я услышал и узнал. Я не буду сегодня демонстрировать и рассказывать, но это совершенно спокойно можно найти в разных источниках. Каждой чакре соответствует определенный звук. И этот звук опять же на тех же электромагнитных частотах. И важный момент, что прибор паркис медикус, применяя еще и перчатки, электромагнитную микротоковую коррекцию, позволяет в кратчайшие сроки восстановить. Сначала, конечно же, мы говорим о физическом теле, потому что физическое тело является как раз тем храмом души в этом физическом мире. И от состояния, этой структуры, этого храма э, зависит все окружающее пространство. Помните, я говорил, либо мы резонируем с божественными частотами. В таком случае что происходит? В таком случае человек является проводником вот этих божественных частот между э, мирозданием и матерью Землей. Соответственно, у него включаются определенные способности те, которые фактически заложены каждому человеку. Например, интуиция хорошая, то есть человек может чувствовать, подходит ему та или либо другая система оздоровления, либо не подходит, может он кушать эту еду или не может это люди, у которых развита интуиция, и она может быть развита только в том случае, когда человек в резонансе с божественными частотами. Можно назвать божественные частоты по-другому, можно назвать эти частоты… Э те, которые изначально должны быть у человека. Но в силу разных причин, в силу э, стрессов, депрессий, э, приема антибиотиков, каких-то негативных ситуаций, э, длительно э, скажем, зафиксированных у себя в голове негативных мыслей, при, э, мысли приводят к тому, что э, эта энергия разбалансировается и как раз, вот эти меридианы, о которых я говорил, они являются связующим звеном между каждой клеточкой, между всеми нервно-сосудистыми сплетениями. И в силу разных причин возникает либо перекрытие энергии, либо наоборот пробой энергии. Именно применяя перчаточки. При электромагнитной микротоковой коррекции, сейчас на форумах я демонстрировал это, мы проводим по телу, и что происходит? Происходит где-то, ну, во-первых, мы как мастера чувствуем холод либо, то есть это застой энергии, либо под рукой чувствуется горячая энергия. Такое впечатление, что ручку положил где-то в костер. Это как раз разбалансировка. И с каждым сеансом, даже уже во время первого сеанса, происходит облегчение, то есть восстановление этих энергий и восстанавливается здоровье. Кто-то из моих пациентов недавно говорил, что вот мы порекомендовали для восстановления поясницы ставить, перчатки в определенное место, Там мы сопровождаем каждого человека и по видеоинструкции показываем, что, нам, что необходимо делать и как действовать. И вопрос э, прозвучал, но когда я ручку немножечко смещаю в сторону, я чувствую очень сильный холод, и мне просто хочется туда воздействовать этой перчаткой. Можно ли это делать? Дорогие мои, конечно же можно, даже нужно это мы таким образом находим те зоны, те слабые зоны, которые вовлечены в патологический изначально процесс, и вследствие этого нарушается энергетическая структура человека. А знаете ли вы, что, когда, допустим, грибок у человека, если мы поставим на, ну, допустим, на пальчиках есть грибок у человека, мы поставим программу э, там поджелудочной железы, и мы вот этот пальчик возьмем перчаткой с программой поджелудочной железы, никакой реакции не будет. Но как только мы поставим программу, допустим, грибок, а очень хорошо мы рекомендуем нанести наш крем Монарда, это крем, который противогрибковый, противоклещевой, и включаем эту программу грибок, сразу же идет сумасшедший холод. То есть это те паразиты, которые блокируют энергию, если мы говорим в данном случае о стопах, о ногах, как раз вот эту энергию, энергию земли и так далее. Именно в том случае, когда начинает звучать каждая клеточка нашего организма на здоровых частотах, повторюсь, Прибор медику, с которым 923 программы, он умеет тренировать каждую клеточку организма быть здоровым. Это можно сравнить все равно, что человек ходит в спортзал и там два раза в неделю качает мышцы, занимается бегом и так далее. И с каждым днем он становится все здоровее, мышцы у него все более растут. То есть те задачи, которые перед собой человек поставил, они таким вот образом приходят в исполнение. Точно так же прибором, единственное, наверное, не наверное, но не проверяли, но я более чем уверен, если один раз мы поставили прибор, проработали, да, человек получит ощущение сразу же прилива сил, энергии, но в любом случае этим надо заниматься постепенно, последовательно, и это то, что мы рекомендуем делать в видеоинструкции каждому человеку, который приобрел э, прибор и двигаться на пути здоровья. И я вас уверяю, что в самое ближайшее время каждый человек ощущает э, уже изменения в своем здоровье. Но необходим комплексный подход. Теперь, друзья, возвращаемся к, энергетической, к энергоинформационной структуре человека. Еще раз э, хочу сказать, что мы... Э, Энергетическая структура и информация, информационная структура. Дело в том, что каждая клеточка нашего организма, белковая структура, имеет свое ДНК. И, свой, и ДНК человека имеет свое информационное поле в виде электромагнитных частот. И в приборе Partis Medicus тоже есть программы для восстановления ДНК. Для восстановления, скажем так, программы, которые применяются при депрессиях, при стрессах и так далее. То есть мы таким образом устраняем не только заболевания, мы устраняем те эмоции негативные и те э, механизмы, которые привели к данной э, ситуации э, у человека. Когда мы восстанавливаем все эти структуры, Просто нет возможности, чтобы не было изменений в окружающем пространстве у этого человека в хорошую сторону. Это то, что мы видим каждый день у наших пациентов. Вот сегодня была девушка, красивенная девушка, и говорит, у меня вот по жизни что-то происходит с мужчинами. Ну, мы же собираем анамнез, и в том числе вот такие моменты, Иногда само проявляется, человек идет э, в разговор, и он, естественно, высказывает то, что больше всего беспокоит. В том случае по здоровью, казалось бы, вопросов нет, но отношения с мужчинами настолько не... Э, в ее понимании не настолько хороши, как хотелось бы, чтобы это было. То есть каждый следующий мужчина в ее жизни, какой-то деспот, который рано или поздно применяет силу, бьют машины, ревнуют, и, вроде бы, встречаясь с мужчиной, ну просто прекрасный, проходит какое-то время, и все тоже и все тоже. Почему это происходит? На самом деле, конечно, мы сделали диагностику, определили, что сделали массаж, а разбалансировка энергии сумасшедшая. То есть можно предположить, что душа человека, она требует вот этих как раз гармоничных частот для этого тела, для того, чтобы двигаться на пути своего предназначения. Но в данном случае нету этой гармонии. Соответственно, жизнь учит человека, пожалуйста, обрати внимание, что-то идет не так, что-то надо поменять. И самый простой способ – это как раз э, вернуться к здоровью э, энергоинформационной структуры человека. Есть другой путь. Есть путь, вы, наверное, слышали медитации, но он занимает годы. И э, когда человек идет в медитации, он пытается, он привыкает думать положительно, он насыщается энергиями, э, то есть восстанавливает биополе, и только лишь потом идет восстановление каждой клеточки. Но это долго, и это через большие обострения, через большие трудности. Если мы пос посмотрим на так называемых просветленных э, людей, которые добились определенного духовного уровня, они очень многое им пришлось пройти в жизни через страдания, через горе. Почему это происходит? Потому что это длинный путь. Он тоже ведет к просветлению, он тоже ведет к гармонии. Но если есть методы, позволяющие восстановить здоровье, восстановить свое счастье, отношения... Еще раз хочу сказать, что счастье без здоровья – это уже не счастье. Счастье, когда нет финансового благополучия – это уже несчастье. То есть, когда нет здоровья, у меня масса э, людей приходит, и я вижу обеспеченных людей. Но, допустим, какое-то звено – нет здоровья. Какое-то звено, либо человек здоров, у него нет финансов в достаточном количестве и все, и человек начинает испытывать негативные эмоции. Рано или поздно это сказывается на всем существовании человека, на отношениях и так далее. Давайте мы рассмотрим, сегодня заявлено, как можно влиять на финансы. Но хочу вам сказать, что мы, есть программы, которые можно установить, для финансового благополучия, для привлечения денег. Кстати, такая программа уже внесена в прибор. Я немножко позже расскажу, какие программы предустановлены, что мы предлагаем нашим клиентам, которые приобретают прибор. Но об этом немножко позже. То есть есть программа, которая фактически направлена на восстановление именно вот этого уровня, Солнечного сплетения, которое звучит на уровне электромагнитных частот, денег, состояния, когда человек получает деньги. Но все необходимо делать в комплексе и необходимо, чтобы вся энергоструктура была восстановлена. Потому что если, скажем другие системы организма, другие центры, центры, отвечающие за отношения, за секс, за общение с людьми, будут не, в не на достаточно высоком уровне, соответственно, а при этом ставить финансы, то, естественно, будут проседания в других областях, и это не приведет человека к счастью. А мы говорим, что о том, и мы за то, чтобы каждый человек был здоров, ну, скажем, чтобы он был счастлив, включая и здоровье, и другие аспекты. Поэтому нами разработаны программы, которые уже входят в систему в сам прибор, который вы можете использовать. Это «Восстановление здоровья и успеха женщин». Это то, что можно использовать уже без диагностики, без индивидуального программирования прибора. Здесь идут программы, которые изначально восстанавливают все органы мочеполовой системы женщины. Потом следующим этапом идет программа, которая восстанавливает желудочно-кишечный тракт, органы солнечного сплетения, грудной клетки, щитовидную железу эпифис и так далее то есть идет энергобаланс программа успех для мужчин тоже своя программа вы же понимаете что мочеполовая система мужчин и женщин они разные соответственно и гормональный фон у мужчины и у женщины тоже разные поэтому существует программа восстановления здоровья и успеха мужчин. Также мы подготовили программу, которая всем подходит, это так называемая программа для подготовки дипольной воды, мы много говорили о дипольной воде, именно дипольная вода находится внутри и в неклеточном пространстве дипольная вода это околоплодные воды то есть с помощью прибора мы готовим, ту воду, которая будет легко восприниматься э, организмом человека. И записываем туда частоты, которые включают лимфатическую систему, то есть это канализация организма для э, очистки, то есть система, которая восстанавливает иммунную систему, а это очень важно, когда идут эпидемии, гриппа, э, когда люди часто болеют. Э, там идет программа частоты здоровья, которая в общем восстанавливает все клетки организма, до уровня электромагнитных частот здоровья. Там идет программа, так называемая, серотонин. Это та программа, которая вызывает, скажем, удовлетворение от происходящего. Гормон радости серотонин, и он очень значительное место принимает в пищеварительном процессе. Вот. Ну и, конечно же, программа эндорфины. Это для того, чтобы кайфовать по жизни от всего, что происходит. И, а это может происходить после того, когда, когда человек восстанавливает каждую клеточку, биополе восстанавливается, соответственно, в жизнь привлекаются только положительные всевозможные события. Есть программа установленная, как я уже говорил, программа, вот мы ее назвали, программа для привлечения... Денег. И вы получаете вместе с прибором, с этими программами видеоинструкцию, каким образом пользоваться, куда ставить ручки, одевая перчатки для микротоковой терапии. И пока, поверьте, в ближайшее время сможете проверить, имея прибор, что в самое ближайшее время происходит изменение. И еще одну программу мы установили, разработали с Игорем Ивановичем. Так, программирование будущего. Дело в том, что вы, наверное, слышали, что мысли должны быть положительными, и думать надо всегда о том, о чем, бы ты, чего бы ты хотел. И я уже говорил о том, это научная доказательная база, что наши мысли имеют электрический потенциал, наши эмоции имеют магнитный потенциал. Вот вам электромагнитная частота, из которого состоит любая материя. Соответственно, для чего созданы медитации? Медитация создана для того, чтобы человек смог либо научился выйти на определенный уровень, так называемый уровень альфа-ритма работы мозга. Это приблизительно ритм мозга между сном и бодрствованием. То есть Именно в этом э, режиме вот, идет материализация э, того, о чем человек думает. Конечно же, э, научиться данной технике, э, Непросто. Я когда-то достаточно много времени приделил этой технике. Ну, либо ты засыпаешь, либо мысли накатывают всевозможные, и выйти на тот режим программирования не так-то просто, как описывают в литературе. Выставляя программу альфа-ритм, вы когда одеваете прибор, либо одеваете перчаточки, соответственно, Мозг включается в режим медитации, и вы э, выходите в этом режим, потом включаете следующие программы, допустим, аутотренинги, допустим, они уже предустановлены, и вы начинаете э, мечтать о том, чего бы вы хотели. Конечно же, я в видеоинструкции э, говорю о том, что э, попытаться надо еще кайфануть, еще попытаться вот, получить радость представить, как будто то, о чем вы мечтаете, уже э, воплощено в жизнь, вы уже этим пользуетесь и так далее. Ну и, конечно же, заканчивается эта программа э, системой э, энерг, э, аутотренинг «Энергобаланс», для того, чтобы вот эти ваши мысли, ваши э, мечты, э, они зафиксировались именно в биополе. И еще раз повторюсь по закону, резонанса, это будет в вашу жизнь привлекаться со всех сторон достаточно просто. Вот сегодня такая вот коротенькая лекция, я думаю, что она познавательна для вас. Дорогие друзья, прошу, задавайте вопросы, готов отвечать. Пока ждем вопросы, хочу сказать, что я уже говорил о том, что каждый человек, который проходит восстановление здоровья, применяет эти технологии, применяет перчатки, в самое кратчайшее время уже видит изменения, происходящие вокруг него. Причем настолько явно, то есть у людей... Очень начинаются яркие сны, у них поднимается настроение. У нас администратор в центре, Татьяна, она любит говорить, вот посмотрите, там вот у нас был Петя, вот посмотрите на, на Петю, притянул задние ноги, прошло там буквально полторы недели, а он уже цветет, радуется жизни, улыбается. Это совсем другой человек. Почему это происходит? Потому что энергоструктура человека восстанавливается, он радуется жизни, привлекает в свою жизнь только радость. Это то, о чем мы говорим, что э, надо от жизни получать радость, не удовольствие, дорогие друзья, а именно радость. Э, э, почему удовольствие… Это моя точка зрения. Удовольствие получает алкоголик, когда употребляет э, спиртное. Удовольствие получает э, наркоман, который употребляет какие-то наркотические вещества. А в чем же разница радость и удовольствие? Дело в том, что если мы посмотрим на, вот на следующий день, э, человек, который вчера перебрал со спиртным, он будет сожалеть об этом. То есть проходит какое-то время, и обязательно человек сожалеет о том, как он поступил. Вот это удовольствие. А радость человек получает каких-то происходящих событий в данный момент он радуется и приходит завтра приходит послезавтра он вспоминая ту ситуацию он продолжает радоваться а это опять же положительная эмоция высокочастотная эмоция которую все больше такую вот радость привлекает в жизнь так Спрашивают, как быстро новая модификация прибора появится. Ну, на самом деле она появится не быстро, далеко не быстро, потому что, ну, в принципе, все частоты, которые есть в с Medicus, они уже работают и себя прекрасно показали. В новом приборе будет их немножко больше, но это... Вопрос далеко не одного месяца, не полугода и даже не года. При красной волчанке можно ли э, снизить дозу гормонов, улучшить состояние? Конечно же, дорогие друзья, конечно, можно. Единственное, необходима э, диагностика – это то, о чем мы говорим, что мы определяем, что происходит с человеком, что именно привело к данной патологии. Э, потому что красная волчанка – это, ну, э, скажем так, определение происходящего. А какие органы задействованы в данный процесс? Что происходит? И когда мы начинаем влиять на те патогены, которые вызывают данное заболевание, поднимать частоты клеток, которые понизились, и этим самым произошло заболевание, то, естественно, в первую очередь человек ощущает облегчение, а со временем заболевание отступает. У нас вот на форуме была женщина, у которой была проблема с поясницей, боль очень острая, и э, она обратила внимание, говорит, а какие, как так? Вы накладываете перчатки, а боль уходит в другую сторону. Мы перчатку накладываем там, где болит сейчас, она опять мигрирует. По одной простой причине. Боль – это низкая частота. Мы даем высокую частоту, частоту здоровых клеток. Ей некомфортно, это если вот так вот, э, скажем, описать более понятное, она начинает убегать, но рано или поздно она прикидает организм, потому что каждая клетка начинает вибрировать на высоких частотах. То есть это неблагоприятные условия для развития тех же патогенов, и это в свою очередь забирает, убирает вообще из тела человека это заболевание. Инсульт с трепанацией черепа, можно ли использовать этот прибор? Да, конечно, можно. Что такое инсульт? Опять же, давайте вернемся, я сегодня говорил несколько, несколько слов на эту тему. Инсульт – это всегда гипоксия. Инсульт, либо гипоксия, она бывает двух видов, либо это геморроидальный, то есть когда оторвался тромб, Соответственно, есть атеросклероз у человека, либо ишемическая. То есть тогда, когда хронический мозг недополучает кислорода, рано или поздно эта нехватка кислорода приводит к отмиранию клеток. Скорее всего, если была трепанация, то это оторвался тромб. И необходимо было убирать запекшуюся эту кровь, которая сдавливала мозг. У нас на самом деле сейчас в центре, ну я не знаю, около шести человек в центре и на выезде есть специалисты, которые выезжают вот буквально несколько дней Начали ездить к пациенту, он э, утратил пока временно, я более чем уверен, что временно способность передвигаться, но опыт в данной сфере достаточно большой, и, конечно же, вопрос не решается за один раз и не решается за один месяц, но результаты видны уже в течение нескольких недель, это однозначно Помимо изи-бизи ваши приборы где-то продаются, где-то э, приборы продаются немножко дешевле, чем изи-бизи, но мы предлагаем не только при, приборы, дорогие друзья, мы э, предлагаем систему восстановления здоровья. Вы купите прибор, в котором 923 программы. Э, и что вы будете с ним делать? Да? То есть вопрос в том, чтобы качественно, правильно э, выставить программы. Я раньше говорил, что это поликлиника-больница, мне друзья сказали, нет, это не больница, это Минздрав. Ведь согласитесь, что даже зная диагноз какой-то, а какая причина этого диагноза? Ведь все диагнозы – это озвучивание проблемы. Высокое давление у человека поставили диагноз гипертония. И что? А что вызвало эту гипертонию? Инсульт. Ну да, вот есть геморрагический, допустим, либо ишемический инсульт. Описали. То есть есть проблема, ее описали умным словом. А что дальше? Что вызвало? То есть здесь мы говорим о том, что надо, необходимо сделать диагностику, посмотреть, каким образом э, происходит заболевание, что привело, потом выставляя определенные частоты для устранения этих паразитов, допустим чтобы они покинули организм. Соответственно, необходимо включить канализацию организма, ту же лимфатическую систему. Включить иммунную систему. Дальше необходимо выставить э, в первую очередь те органы, которые вовлечены в воспалительный процесс, то есть восстановить их частоты. И дальше пронаблюдать, что происходит в течение первого месяца, через месяц и снова поменять программы. Ведь э, и если вы вдруг поменяете программу местами, то э, мы можем добиться совершенно другого результата и далеко не положительного. Это ведь тоже имеет место быть. И еще важный момент, что мы можем пронаблюдать в динамике, как происходит изменения. Те же, та же диагностика по волосу, о которой мы заявляем, она позволяет это сделать, независимо от того, в какой стране находится человек. И даже если он не, не находится в одном месте, он путешествует по всему миру, мы всегда можем посмотреть, что происходит на уровне каждой клеточки, на уровне эмоций, на уровне энергетики, и откорректировать данным прибором а, те, возможно, негативные состояния, которые а, обнаружены сейчас. Даже… Очень часто бывает, что ведь мы обнаруживаем те состояния, которые еще не проявили себя, но в скором будущем они могут себя проявить. Зачем допускать доходить до того момента, когда уже будет проблема на лицо? А лучше же предупредить заболевание на разном уровне. Если человеку уже делали облучение, можно ли восстанавливать здоровье? Но ну, по большому счету, облучение делается для того, чтобы восстанавливать здоровье. К большому сожалению, облучение оно влияет не только на те органы, на которые направлена данная методика, ведь она, к большому сожалению, убивает и другие клетки, которые еще находились или находятся на, скажем, на уровне здоровья и поддерживают организм. Но вот эта общая процедура, которая влияет на все клетки, она приводит очень часто к быстрому ухудшению здоровья. Именно прибор Parthes Medicus помогает таким людям в начале скажем на определенном уровне поддерживать свое здоровье. Мы ставим в таких случаях программы мощной детоксикации, восстановления клеток. Опять же, в каждом случае индивидуально нужна диагностика. И только после этого мы даем рекомендации, которые приводят к ощутимым результатам в самое ближайшее время. Можно ли использовать прибор, если есть протез локтевого сустава или коленного? Да, конечно, можно. Единственный там нюанс мы рекомендуем ставить вольтаж, если работать в перчатках не больше 3 вольт. Это совершенно безопасно для сустава для вот этих протезов. Единственное противопоказание в таких случаях – это водитель ритма. Это прибор, который генерирует электромагнитные частоты, которые сокращают, приводят к сокращению, ритмическим сокращением сердца. Как повлияет прибор? Мы предполагаем, что ничего страшного не будет, потому что это другие частоты, но никто не проверял и проверять не будет, потому что речь идет о жизни человека. Точно так же, как и для беременных. Хотя, с другой стороны, если мы используем для тех же беременных, подготавливаем гипольную воду, очень хороший результат, это совершенно безопасно. Дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, еще вопросы. У нас сегодня коротенькая такая лекция. Вот, но я думаю, что она достаточно познавательная, продуктивная. Дорогие друзья, вопросов больше нету. Я благодарен за ваше внимание. Расскажите, пожалуйста, продолжаем. Расскажите, пожалуйста, о дипольной воде. Дипольная вода – это, еще раз повторюсь, это структура межклеточного, внутриклеточного пространства, э, околоплодных вод и так далее, то есть с помощью инфракрасного цвета. И с помощью электромагнитных частот, которые мы вводим в воду, происходит определенное формирование вот этой кристаллической решетки. Молекулы в воде определенным образом выстраиваются. выстраивается точно так же, как и внутри всех жидкостей нашего организма. Эта вода становится... Скажем так, благоприятно для нашего организма и усваивается в первую очередь каждой клеточкой. А когда мы вместе с этой водой заводим электромагнитные частоты здоровья восстановление энергетики, то орган намного быстрее восстанавливается. По этой методике Скажем, более подробно рассказывает Игорь Иванович, но я не изучал эту тему, но то, что это очень здорово, классно работает, это в общих чертах. Вода на самом деле, эту воду с удовольствием пьют животные, причем даже те животные, которые вот перенесли операцию, мы подготавливаем такую воду, они просто Лежа, когда пока еще нет сил, они просто пьют только эту воду и очень быстро восстанавливаются. Кстати, методика электромагнитной микротоковой коррекции очень классно работает на э, животных, восстанавливает их, и э, им э, это очень нравится. Я вам сейчас быстренько продемонстрирую фотографию, которую мне прислала пациентка. Сейчас, одну секундочку. Вот смотрите, какой кошак красивый, да? И вот как он ведет себя, как ему нравятся электромагнитные частоты, которые генерируются прибором Parques Medicus через перчатку. Ну, скажем, это такая радость достаточно... Не использовать для кота, я думаю, что дальше эту перчатку для человека нежелательно использовать, хотя люди любят своих питомцев и идут на все, лишь бы им помочь. Но, повторюсь, достаточно просто подготавливать гипольную воду, хотя вот несколько дней назад был мужчина, у которого у собачки достаточно сильные проблемы с ушами, и говорит, я пошел на то, чтобы использовать перчатку, и в самое ближайшее время получили хороший результат, в самое ближайшее время. Ну, естественно, работать надо, как я говорил, последовательно до восстановления здоровья дорогие друзья значит вопросов больше нет я желаю вам крепкого здоровья я желаю вам благополучия я желаю мира счастья добра э, в вашем сердце в вашей жизни э, мы со своей стороны делаем все э, чтобы каждый из вас каждый обратившийся получал это здоровье, эту радость в жизни, и э, всех благ вам, до свидания.